Знаешь, где достать тысячу рублей, а хочешь больше? 50 тысяч или последний iPhone? Заходи на telebox.ru/club. Это игровой сервис с крутейшими кейсами с телефонами и деньгами. Самый дешевый кейс, всего 29 рублей. Открывай и выигрывай. Неужели телефончик? Да! Регистрируйся, 50 рублей уже будут на балансе. Телебокс.клаб реально платит. выводи выигрыши на электронный кошелек. кстати, сайт реально платит, потому что мы перед э, съемочкой проверили вывод, все работает, все абсолютно честно. промокод и ссылка в описании. жми. ты даже стал? конечно, Сакура. спорт. хрип здоровье. на 30% женщин будут продолжать заниматься спортом более 30 минут дважды в неделю после кода. Вот как. Я занимаюсь всю жизнь. Так что я это виду здоровый образ жизни. Она помешана на здоровье. Не быть там друзьями. Не за что. Этот дикий лис, он не с вами земная богиня. Спасибо, Таотаки. Нечего языком чесать. Мы с тобой. Добро пожаловать! За остальные мышцы! Боже, что это? Я представляла себе что-то хорошее и приятное как клуб. С <связанная> <связанная> завтрашнего дня отрываемся. Да! Время жить! И время действовать! Лето это бассейны, пляжи и телочки! Никто не ускользет от моих локаторов. Трио <связанная> Эй, сырин. Давай найдем низкую причину убраться отсюда. на грудь. Я сейчас Четыре мы на броня. Она путешестка. Чего ты уселся на свой шлем? А чтобы яйца не отстрелить? Выбирайте зал? Позвольте представиться, я Мачо. Ты не в зал, стальные мышцы. Будут вопросы, обращайтесь. Запишите меня. Кимики нашла своего очаровательного принца. Он повеселился на славу всю ночь то в сиськабаре, то в кабаре, то в мужском клубе в Накассу. Что за сиськабаре? Там можно полапать сиськи. А кабаре там можно палапать сиськи. А мужской клуб. И там можно палапать сиськи. Сиськи наше все. Не могу дотянуться до курка. Ты что, идиот? Караул опять он. И так каждый день уже вторую неделю. Он там стоит и стоит, а жуть берет. Мама, это дядя так тяжело дышит. Не смотри на него. Хаята? А что ты здесь делаешь? Девочка. Стоп, она... Вылитая президент. Это твоя младшая сестра? Что? Давненько не виделись, Хаято. Я мама Уи, Ваката Мисата. Что? И в этот раз выиграл Кирисима. Недостаток железа. Нужно было лучше подкрепиться. Классный был бой. Мужики! Итак, наши финалисты наконец определились. Босс? Тьма! Где, где я, блин? Что за вашу мать происходит? У тебя есть только два варианта. Блин, темно, я обоссусь. мне Блин, мне так стыдно, что я заблуждался на твой счет. Я заблуждался. Серьезно, будь тут дыра, я бы в нее провалился. Дыра? Значит, тебе нужна дыра? Если так хочешь, могу ее прямо сейчас предоставить. Согласен. Правда? Буду благодарен. О, так ты отблагодаришь меня за дыру. Да я! Что? Что? Что? Что? Что? Чёртова шага. Зачем ты и униформа моей школы? У меня плохое предчувствие. Доброго всем. Я так и знал. Ой! Удивлён. А я не знала, что... Это же катапульта. Я правильно поняла? Нет, это простая детская игрушка. Вижу. Правда весело? Не то слово. Из-за ерунды сама себя накручивала. Юи, когда я был в твоём теле, ну, я Теперь я, я знаю твою тайну. Я тебе не доверяю. Инаба, может, я ты забудешь? Нет уж. Всего-то разыграла. Всего. Я открою а тебе та свою тайну. Что за ужасное видео? Тогда мы будем в одной лодке. А? Я на тебя а? тоже мастурбировала. Что? Шедши вещи ты несешь? У тебя журнал выпал из уми. Это! Что за презрительный взгляд? Не думаешь, что поздно строить невинную овечку, когда сама с трибуны Гондона раскидывала? Теперь ты поняла, президент? Вот что бывает, когда мужчины и женщины спят вместе. Короче говоря, ты даже близко не готова к тому, чтобы выходить замуж. А как же так? Ладно. Млечный путь воистину восхитителен. Но его ведь не видно. Млечный путь. Наша галактика. и я. Порой мне кажется, что образующие ее звезды так крепко связаны. Ты меня понимаешь, Шинозаки. Я тоже чувствую силу той связи, о которой ты говоришь. Связь? Ты ведь про звезды? Желаю ощутить нашу связь, Сейя. На последней проверке было метр девяносто четыре. Я Хайбалев, первогодка. Сто девяносто четыре? Круто! А вблизи-то еще меньше хината. Что ты сказал? Прости, я не со зла. Сыграть с ними. Брат, а что если... Да, было бы совсем не дурно флюгеля из летающего города переманить на нашу сторону. Но как же туда добраться? Братишка, димуся. Э? Ты хочешь спать со мной? Ну конечно. Cause a got shot. I say I rock shot. I say rock to the got shot. to stop. shot. I say rock.